Всем привет, у меня микрофон лагает, поэтому разговариваю таким вот голосом. В Во общем, сегодня у нас будут не мои Пакта. Поехали, когда не смог установить Кто 4. А, -а, -а, а как установить Кто 4? Какой Windows нужен? Когда без сохранения прошел 100 миссий в Ктосани Андреас, и тут она вылетела. Проклятый Рок Старгеймс. Вы убили тысячи человек, что вы скажете в свое оправдание. А ей Закми оправдан ха ха ха ха ха ха ха Написала ха ха освобожден. Эй Томми, пойдешь с нами на день в АДВ фонтанах купаться? Ха им очень смешно парни. Вы чё, Томми Версеть же плавать не умеет. Какие фонтаны чуваки. Баги в Ктасане Андреас не перестают удивлять. Нихера себе баги. Конечно не знаю что это за баги, но вот это я понимаю. Вечеринка. Нихера себе вечеринка на Граундстрит. Упс не тот кот, М эм, что, мотик на дороге, разве такое возможно? Но, если ты знаешь эту игру то тебе завтра не в школу, я знаю эту игру и мне завтра не в школу потому что сейчас карантин, есть еще те, у кого не тянет т 4, а да, т 4 очень требовательный то у меня кто 4 пошла лишь на минималки, на этом все. Ожидайте новых видео по ним. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новые видео. Кстати, если ты хочешь вместе со мной играть в Санкт на сервере Грантер, поэтому водини к ней Мларс Чередниченко при регистрации. Всем пока!